Христос воскресе, как это уже неоднократно сегодня было замечено, и уже много дней мы об этом повторяем и говорим, как бы себе все время напоминаем о том, что на самом деле это важнейшее и самое главное событие для нас всех, да и на все времена, пожалуй, до конца нашего мира замечательного. Вот, первая песня сегодня будет «Птица небесная». Да. Ну, поехали. Волнует ветер поле травы над головой палящий диск, А под горой приют усталый Живой воды святой родник. Пусть сушит жажда, жгуче жалит И душит пылью ярый знай за рекой такие дали высокий песенный простор, В рассвет восходим не заметно не вынося ссоры вчера мы оставляем ночи ретро и выбираем, вечно сня, где птицы небесные, птицы чудесные. Не сеют, не женут над городами, весями, звездными рейсами, бы седль бейсами, цветот и поет, славят грядущего, хлеб не сдающего, Его правды суд с верою ждут. Why are you? Сон растает, сказка лета Промчаться чередой года Так все пройдет, что тленно смертно Живое с нами навсегда И зря не мечем бисер в суе Мы знаем цену слов и дел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 нас позовут домой пора, домой пора, пора, пора, где птицы небесные птицы. Чудесные, по благопестию не сеют, не жнут Над городами бесями, звездными рейсами Выседель бейсами цветут и поют Славят грядущего не сдающего его правды, суд, сферою с любовью поют. Вся Христос воскресе! Ура! Следующая песня называется «Сказка» Там есть часть быстрая, где мы все можем погреметь, постучать, попрыгать, строить слэм. В натуре... Сердце к сердцу, свечка к свечке. Раступися, темный бор. Все заветные словечки За зубами на запор. Ох, за зубами на запор. За в чарусах не добился. Души святынь В волосах воздушно-розах Видеть цвет небесных крючек чудо нать моя до да, райский сад Да на моя до да, райский сад бел гривыми конями проскакать во весь опор лесами над полями в небо ясный миловзор Забыв про боли муку С смерти вопреки огонь души Святому Духу, Слов просыпал огоньке. Одно, на родной забущий берег Прыгнуть как во сне легко. К сердцу песня, к песне, в сказку, в новое житьё, В радость райскую воскреснем, Там, где сад любит, цветет, и я же празднующий глаз непрестанный, Бесконечная сладость зрящих твоего лица, Доброту неизвеченную. Мой день. Прозвучал. Вот. Ну. Дискотеки маловато людей, конечно. Ну, мы старались. Следующая песня называется Не разочарованная страница. Сейчас. Сгоняя мрак Светлой благодатную волной Путь дорога не кончается Ветер словно крылья за спиной Забый винтик в ветхом ходе времени Выпавший из бега колеса Ангел из фарфора разбивается Лестница ведет на небеса, хироу, крест долготерпения, Хира слово вечное, хироу. Колокольчик смеха в об облаках С прямым ветром, чуть косая трав Ты летишь, оставил боль и страх бой души. Если рядом победивший ад и смерть, Лучшее, конечно, впереди. По небу, как по воде, забыв хотя, всех скитаний за живой водой Шаг за шагом вверх по радуге Ангелы небес поют с тобой Их воля не буквы имени Христа кто не знает и следующая песня у нас как раз та самая а уже она проанонсированная уже сегодня прозвучавшая в другой версии Лето Господне сорвется пожалуй сделаю так Другие времена, другие люди, другие имена, другие судьбы, другие страны и границы, другие языки и лица. Пусть все повторится не однажды.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 Зерно зашло, как на ладони, мир светлый корней, Лето Господня, жизнь Рождество. печальники, мы в пути по дороге домой Странные странники, питомые верной звездой Раи-изгнанники, искуплены грязной ценой Пророки-посланники, мы сталкеры Меж небом и землей болясь грехом за смены декораций Награда велика, Дерзающим спасаться, Вкушая кровь и плоть Творцов вселенной, соратником любви его нетленной. господня, Дух чудотворный, И реки полные, Живой водой В лето Господне Завет исполнен Царство небесного Все день восьмой Все день восьмой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 Стучу от край для Господня, уже сегодня бери грест свой, пойдем со мной, бери свой грест, пойдем домой, бери свой грест, пойдем домой. You say miss? Ну и совсем заключительная песня, которой должны участвовать все именно, как бы тоже, но ну она просто простая для перкуссии. Можно все, вот там еще что-то осталось или нет уже, ничего не осталось. Можно гитарах подыгрывать. Называется она Ну, все исполнял модные, все прям электронной перкуссии. Весела вода К истоку вечного тепла Сквозь мира сети вода, Ведет нас верная звезда Пространство неба расмыкать, Рисуя чистого холста. Белосинь, белосвет, белая жизнь, первоцвет, Белозвон, белая песня, белой Белокрыл, белокрыл, белокрыл, сладость синих небеса. Воскресенье свет, воскресенье свет, воскресенье свет. Воскресенье, Христос, Воскресенье! В которых не был никогда И возвращение туда Куда не ходят поезда Собой возьму любви слаба, простые, словно синева, Как пробуждение от сна Идет бессмертная весна. Как свиток небеса, играя снова по листа. Бела силь, бела жизнь, первоцвет, белозвон, бела песнь, бела Плата синих небесок. Воскресенье свет! Воскресенье свет! Воскресенье свет! Воскресенье. Христос воскресень! Александр Акимов. Бас Владимир Рыжов. Перкуссия, участники сегодняшнего концерта и слушатели. Христос воскресе Всегда есть и ныне будет посредена.